Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня покажу вам ловушку в обратной игре Бадянского, в которую э, попадаются очень часто шашисты э, уровня, даже вплоть до кандидатов мастера. Дебют игр... обратной игры Бадянского возникает после ходов CD4, RG5 и GH4. Белые связывают левый фланг черных, ну и черные обычно здесь играют GH6. Здесь есть много систем, но G6 наиболее распространенная. Также в этой позиции белые играют либо FG3, либо DC5. Мы рассмотрим так называемую тычковую систему. После разменов э, в этой позиции черные играют FG7. Белые играют BC3. Ну и черным лучше всего напасть CB6. Тогда белые закроются. Ну и после хода BC7 белым надо меняться назад. То есть играем d 5 и меняемся таким образом, с примерно равной игрой. Черные в дальнейшем занимают центр, но этот центр рыхлый и подвержен окружению, поэтому черным надо играть аккуратно. Обратите внимание, что в этой позиции белым нельзя было играть АБ2, из-за несложной комбинации. Черные отдают одну шашку, затем еще две, затем еще одну, и прорываются в дамки с выигрышем. Поэтому будьте аккуратны. В этой позиции. Но почему-то в этой позиции очень часто черные играют и GF4 вместо CB6. Тогда белые играют AB2. Ну и здесь возможны три варианта. После хода CB6, возможно, такая прикольная, острая игра. Играем FG3. Ну и на ход AB6 белые рано или поздно играют CB4. Тогда черные меняются d E3. Ну и грозят сыграть gf6 и fg5 и выиграть шашку. Поэтому белым приходится играть bc5. Кажется, что черным не сдобровать, но здесь их выручает удар. Играем dc3. Приходится бить на d4, иначе черные пройдут дамки. И черные играют gf6. Затем размениваются 3 на 3 и возникает примерно равная позиция. То есть можно так играть за черных вполне. Также в этой позиции... Возможен был ход cd6, но он уже хуже. Белые играют Fg3. Ну и после всех разменов шашка d4 черных подвержена окружению. Тут черным надо играть аккуратно. Ну, в принципе, ничья еще возможно. Но очень часто в этой позиции черные играют FG5 и бьют в центр. Кажется, что позиция черных неплохая. ну, по, по крайней мере, так кажется начинающим шашистам и любителям. Но на самом деле это очень плохая позиция. Она уже проигранная. Белая игра FG3. Ну и у черных возможны э, три ответа. CB6, CD6 и HG7. Давайте рассмотрим все три хода. После хода CB6 белые легко побеждают. Они играют GH4. То есть отдали одну шашку и напали сразу же на две. Видите, закрываться нельзя из-за несложного удара. Отдаем одну шашку, и белые оказываются в дамках с выигрышем. Если же черные играют bc7, то видите, у них всего два нападения, а у белых будет три защиты. Поэтому белые здесь побеждают после хода, допустим, cb6, играем gf2 и, и нападаем первый раз d e3. Черные также нападают, затем играем CD2 и еще раз нападаем DE3. И белые остаются с лишней шашкой, должны постепенно победить в этой позиции. Рассмотрели ход CB6, он уже проигрывает. Также проигрывает ход CD6. Играем b 3 ну и на напрашивающийся ход BC7 проводим жертву двух шашек. Очень красиво. Недавно мне удалось так победить э, кандидатом мастера Георга Григоряна из Армении. На стриме причем. Я отдал шашку от cd 6 Затем сыграл cd 4 Видите, приходится бить на e 3 Иначе белые пройдут дамки. И скромно напал Е2. Несмотря на две лишние шашки, у черных проигрыш. То есть мы грозим побить две шашки, отыграть. Их, и затем еще побить шашку F4 и остаться с лишней шашкой. Георг Григорян сыграл CD6 и DC7. Лучшего не видно. После размена я пошел на придамочное поле и мой соперник сдался. Очень эффектно. Ну и последний ход в этой позиции. Ход э, HG7. В этой позиции возможны два хода gf2 и b3, но я все-таки рекомендую играть b3. Он более идейный. Теперь у черных есть 5 ходов: cb6, cd6, e 6 e 6 и gf6. Давайте рассмотрим их все. После хода cb6 мы проводим так называемый удар по затылку. То есть играем cd4, меняемся. Ну и после того, как черные бьют шашку, бьем уже сразу же 2 Видите, такой удар по затылку идет. Остаемся с лишней шашкой и постепенно побеждаем. То есть CB6 уже проигрывает. После хода CD6 у белых также несложный выигрыш. Играем GF2. Ну и после размена черный играет BC7 или DC7, без разницы. Играем GH4 с угрозой HG5. Ну и тут возможны два хода. Если черный играют CB6, тогда играем CB2. Временно жертвуем шашку. Затем играем hg5 и нападаем сразу же на 2. Ну и как можете сами убедиться, черным просто некуда ходить. То есть если они играют bc7 и cb6, тогда играем d 3 и снова остаемся с лишней шашкой. Черным остается только сдаться. Если же черные это видят, допустим играют gf6, тогда уже играем fg3. То есть грозим постоянно ударом cd4. То есть на ход CB6 мы проводим удар CD4 и снова идет удар по затылку. Мы остаемся с лишней шашкой. Поэтому черным приходится играть CD6. Тогда мы закрываемся CB4, точный ход. Ну и на единственный ход DC7 меняемся назад. Ну и получаем выигранную позицию. То есть удар CD4 неотразим. На любой ход, допустим AB6, мы наносим вот этот удар. После всех разменов снова остаемся с лишней шашкой и постепенно побеждаем. Так, рассмотрели CB6 и CD6. После хода EF6 за черных прик... возможно прикольная ловушка. Правильно играть GF2, а вот напрашивающийся ход CD6 уже очень красиво проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Очень симпатичная вещь. Черная игра d 7 Затем hg 5 Затем g 4 И ловят дамку белых. Белым приходится возвращать шашку. Иначе черные пройдут дамки. Ну и черные здесь за счет лишней шашки постепенно выиграют. Вот такая прикольная ловушка уже за черных возможно. Но если белые правильно в этой позиции играют gf 2 То наказание здесь черным не избежать. Здесь снова, видите, нельзя играть cb6 из-за удара cd4, уже нам знакомого, и белые остаются с лишней шашкой. Также проигрывает ход de7. Тогда мы играем cb4, ну и здесь возможны три хода. На cb6 мы играем просто gh4, затем de3, меняемся. Но ну, видите, угроза cb6 неотразима, черным некуда ходить. Остается только сдаться. Если в этой позиции черный играет cd6, тогда мы меняемся bc5. Ну видите, черн, э, центр черных стал рыхлым. То есть на левом фланге им не пошевелиться. Играет единственная шашка, поэтому bc7. Тогда играем cb2. Ну и на нападение cd6 меняемся b3 вперед. Ну и на hg5 скромно зажимаем полностью всю позицию черных. Играем gh4. Ну и на ход gh6 играем fg3. Ну и что-то как-то некуда ходить черным. Остается только сдаться. Также в этой позиции проигрывал ход hg5. Здесь э, можно выиграть за белых очень красиво. Играем gh 4 Ну и на ход cb6 проводим комбинацию. То есть играем cd6. Ну и как бы черные не побили, они проигрывают. Если они бьют вперед. Тогда скромно нападаем FG3. Ну и после хода GH6 единственное. Белые остаются с лишней шашкой. Ну и кроме того очень сильная шашка на поле F6. рожен. Поэтому здесь у белых легкий выигрыш. Если черные в этой позиции бьют назад, тогда здесь выигрывает несложная комбинация. Также можете поставить видео на паузу и найти выигрыш. Играем BC5, затем... FE3 или DE3, тут без разницы. И затем красиво снимаем 4 шашки соперника с выигрышем. Так. Также в этой позиции, кроме хода CB6 и DE7, был возможен ход HG5. Тогда уже здесь можно просто идти в дамки CD6. Мы грозим пройти в дамки, поэтому ход cb6 за черных вынуждены. Тогда играем g4. Ну и после того, как черные бьют шашку, играем FG3. И выигрываем. То есть после хода g6. Белые снова остаются с лишней шашкой. Ну и кроме того, у них рожен на поле f6. Это легкий выигрыш. Если же черные играют bc5, Пропускают белых в дамки. Они также проходят дамки. Кажется, что позиция ничейная. То есть видите, если белые сыграют cb 2 или dc 3 черные побьют. Ну и после всех разменов позиция ничейная. Шашек поровну. Ну, белые здесь все это предусмотрели. Они отдают шашку АБ4 и ловят дамку. Здесь уже у черных нет компенсации. То есть белые затем... Ведут шашку H2 на F4. Ну и легко побеждают, контролируя большую дорогу. Так. Э еще в этой позиции был возможен ход GF6. Тогда играем GF2. Ну и грозим CD4. А если черные играют CD6, все равно играем CD4. Ну и как бы черные не побили, мы остаемся с лишней шашкой. Например, побили, побили, побили, бьем на g7 и затем бьем на b4. И шашка у белых лишняя. Они должны победить. Ну и последний ход в этой позиции, еще не рассмотренный ход e d 6 Здесь особо ничего красивого. Белые побеждают за счет позиционной игры. То есть видите, у черных такой мешок неприятный на левом фланге. Центр у них, но центр очень рыхлый и слабый. Играем CB4. Ну, здесь возможны два варианта. Либо AB6, либо CD6. Оба проигрывают. На CD6 играем BC5, ставим тычок. Ну и на единственный ход BC7 играем смело. Играем CD6, нападаем. Приходится отходить. И идет встречный удар DE3. Контраудар или так называемая присоска. То есть если черные побьют сюда, мы остаемся с лишней шашкой и легко побеждаем. Если же черные бьют на d2, тогда бьем на f4, ну и также белые остаются с лишней шашкой. Например, fg5 побили на e3, ну и на нападение же 4 меняемся. И снова у нас победа за счет лишней шашки. Ничего сложного. Если же черные в этой позиции вместо cd6 играют b 6 Тогда играем gf2. То есть контролируем левый фланг черных. И не даем черным сыграть cd6 из-за удара. То есть играем bc5. Ну в эту сторону бить нельзя. Так как белые останутся с лишней шашкой. Если же черные бьют на d4. Тогда белые также выигрывают шашку. После комбинации. Ну, здесь легкий выигрыш. Допустим fe3. Затем gf4 разменяемся. И легко выигрываем. Поэтому черным в этой позиции рано или поздно приходится сыграть HG5 или FG5, тут без разницы. Тогда играем GH4. Снова нельзя CD6, видите, из-за удара. Играем BC5, приходится бить на D4, иначе белые останутся с лишней шашкой. И тогда после хода DE3 белые вообще проходят в дамки и выигрывают. Поэтому в этой позиции приходится играть, допустим, G6 или B7. Но ну, мы все равно играем FE3. Ну и, допустим, на ход C 6 уже меняемся. DC3. То есть у черных очень слабый левый фланг. И мы за счет этого побеждаем. Ну, и здесь возможен, допустим, такой вариант. BC5 HG3, BC7, EF2. Или ED2. Тут без разницы. Ну и на ход CB6 просто нападаем B5. Ну и черных, видите, безупорная позиция. Нет ни разменов. Остается только сдаться. Друзья, если вам понравилось сегодняшнее видео, поддержите мое творчество, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. Задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.